Утро всем. Это игра за Крика или же Ghostface. Перед началом основного видео я включу неудачные дубли с э, попыток играть без перков и аддонов. Эту идею я взял у Рафрайдера. Да, он начинал с трапера, но я сделаю с Крика. Так гораздо интересней. ведь уже монтаж почти готов. Посмотрите, сколько я стараюсь делать видео. Поддержите мой канал, я очень стараюсь, умоляю. Я ускорил О, особо неудачные дубли, чтобы времени особо не терять. Я отследил Мэг и сразу же положил ее. Она не знала, откуда я появился, и она же сразу же легла. Потом остальные сурвы поняли, то, что я играю за Гостфейса, и начали играть в аккурат. После игры я не заметил никого с перком кошкой, так что они играли очень осторожно. В момент погони за Квентином у меня полностью пропал звук компьютера. Я ничего не слышал. Я играл наугад. Я гнался за Мэг и потом заметил а, вообще Кейт. Я ее ранил. Запомните этот момент. Укладатка в руке карта, без понятия какого качества. Но в следующий раз я ее встретил с ключом. Законтрить ключ мне было нереально. Потому что да, я не мог. Потом она прыгнула в люк. Я не знал правильные тайминги, так что кладетка умудрилась сбежать. Я пошел за кладеткой. Вижу то, что она приседала на люке. Увидев то, что она приседает на люке, я не, ничего не мог сделать. Я просто ударил ее, и она сбежала. Да, после этого я закрыл э, люк. Ну, потом сурвы умудрились сбежать. Ха! Гаи! А теперь я покажу хорошую игру за Крика. заброшенная скотобойня, ферма Колдвин. Как только началась игра, я сразу же включил обилку и присел, на всякий случай. Потом я пошел к самому дальнему генератору от меня, после того, как я проверил очагу. Вдруг там могли появиться сурвы. Да... Суровов я не заметил, следов тоже. Я пошел прямо на дальний генератор, неподалеку от комбайна. И я был прав. То, что было дальше, это немножко юморительно, потому что это немножко даже стрёмно было. Я заметил одну одну из суровов, не заметил второго. Я уже подкопил в то, э, стадию и сразу же атаковал. После того, как я встал, я заметил этого сурва. Второй суров заметил меня и начал убегать. После того, как она заметила меня, начала убегать, но она не следила за мной и прямо выбежала ко мне. Второй с руф лежал, у меня было все хорошо. Она перетянулась за комбайн и зачем-то прыгнула в окно и начала бежать дальше за деревья. Я просто побежал за ней, не стал особо париться и ударил ее. Тем временем мне завели один генератор, у меня было лежачих два сурва, наверняка они заводили два геника вместе, потому что они так быстро завели генератор. Или же один, потому что я очень много потратил времени на поиск этих сурвов, они завели там, где я почти что появился, я пошел к другому сурву и его поднял. Я пнул генератор, потом начал искать сурва. Пока я искал сурва, уже сняли другого. Потом я не стал терять времени и просто повесил его на крюк. Я сразу же включил обилку, ну зайдя за стену, чтобы сурв меня не обнаружил, и сел и пошел искать этих сурвиков. Сурвы настолько хорошо спрятались, то, что мне пришлось это достаточно долго искать их. Но потом я встретил раненую мэг и кладетку. Я забил на мэг и начал копить фазу на кладеске. У нее был спринт, она убежала от меня, я начал гнаться за ней. Почти что накопил на, на нее фазу и продолжил за ней бег. Неподалеку от здания я заметил следы, но ни никого не видел Я продолжил идти и просто кладетка бежала прямо, шифтила очень сильно Потом я заметил ее неподалеку от генератора Возможно она хотела спрятаться, но у нее это не получилось Я пошел за ней, заметил то, что следы обрываются и побежал в другую сторону Я хитомил кладетку и, у и уронил ее тем временем э -э, взорвали генератор. Я узнал, где эти сурва находятся, потому что двое. Целых и один был раненым, пока другой висел на крюке. У кладатки в руке ничего не было. Кладатка была престижная. И я думал, это будет очень хорошая игра. Но пока что один генератор и три повешенных. Генератор заводили, но случайно провалили, провалили искал чек. Я искал сурва, но немного найти. Потом мне пришлось включить обилку и стелс. Пока я это делал, уже сняли сурва. Походу, сурв просто обошел меня и пошел искать. Я не заметил следы, там где ее сняли. Но неподалеку от лучуги заметил очень много следов. Они были в лучуге, Но мне пришлось подкопить фазу, чтобы немножко поймать Мэг. Я тут очень заглупил, она не следила за мной. Я вместо того, чтобы накопить и ранить ее, просто ударил ее. Вот этот момент был немножко странным. Она остановилась на палетке, ударила на палетке. Я был посередине палетки, я мог пройти туда и обратно. Тут я заметил фэнгмин с кладоточкой. Они тут хилились, но кладоточка осталась и села в палетку. Она бросила заранее палетку, я, наверное, испугалась. Если она заранее это, она уже сильно боится. Она тут очень глупо заставила цела, не знаю почему. Вроде бы все престижные, неплохо играют. Но это не точно, но она была вся в престиже. Неподалеку Блэк Кладеточка, я это знал. Я не стал вешать Мэг, потому что она уже висела. Я повесил фэнгмин и пошел к Мэг лежачий, но пока я до нее дошел, неподалеку заметил одного из сурвов. Я поднял ее. Думал меня ослепеть фонариком, но никто этого не стал делать. Я поднес к ближайшему крюку и повесил ее. Пока я это делал, спасли Фэнгмин, я пошел на, э, на то место, где спасли Сурва, заметил следы, начал идти по ним, заметил мою раненую, она спасла без часов, еще и, и... И... Я не могу это покомментировать, почему на ровном месте я не мог попасть, ведь она даже не мансила, она просто уворачивалась туда-сюда... Но я не мог попасть. Это был глупый момент. Моя ошибочка. Потом я повесил эту Мэк. Там уже было на второй фазе. Какие это? Я по пошел к генератору, который очнился. Выходя из мейна, я заметил следы. И потом заметил Фэнгмин. Она была прохилена, бежала в сторону сурва. После того, как я случайно активировал полную фазу, она побоялась спасать. Да, она просто побежала дальше. Я думал, она сюда спряталась. И убила тем самым Мэг. Она просто бегала кругами возле меня и тем самым ошиблась сильным. Она бы хотя бы спасла... Да, она была бы на второй фазе, но она хотя бы спасла своего тиммейта. Она начала по-глупому бегать по кругу, там, где не было поветок, Я ее ртукнул и понес на крюк. Времени прошло немало, и я знал то, что у нее нет осколка. Потом я начал искать других сурвов после того, как я повесил на этот крюк. К сожалению... Фэнмина оказалась очень расстроенной. Пока я искал других сурвов, она не захотела больше играть. Она слилась. Осталось два сурва. И я пнул генератор. Они перешли на стелс режим как и я. Я и начал искать их, но не находил достаточно долго. Потом я просто за... поднялся на комбайн, потому что заметил следы. Потом а, не мог найти их. Спустился с комбайна. Заметил очень много следов. Заметил, как кладетка начала бегать. Why are you Потом я побежал за кладеточкой и просто бежал за ней. Эта погоня не особо была интересной. Но она умудрилась как-то спрятаться. Один из сурвов взорвал генератор, я забил на того сурва, потому что один из сурвов не, не ожидал меня. Я просто хитнул в воздух, потому что она заметила меня издалека. И начала мы, ну как там, мансити в этой постройке. Пыталась, точнее. Потом я немножко времени потратил на поимку ее здесь и хитанул ее. Она поняла то, что тут проходит хит. И больше она не попадалась на, эту, на это место. Я пытался ее поймать и потратил достаточно времени на ее поимку. Да, она тут не особо делала. Я пытался ее ударить еще раз, но она не подошла близко, потому что она уже поняла. Если подойдет близко, то она может упасть. Я начал. За ней Гнаться на Бладласте догнал ее. Она скинула палетку, и я сломал ее. Я думал, то, что эта битва очень будет долгой. То, что я буду очень долго искать кладеточку. Но потом заметил то, что Суруф меня спалил. Потом я немножко опечалился. Я ее пытался поднять, но заметил кладеточку. У нее был ключ, я не стал ее ощадить. Спасибо тебе, если ты досмотрел до этого момента. Поставь лайк, подпишись, напиши комментарий, как тебе видео. И напиши в комменты, следующий челлендж, я выполню его, или же постараюсь. У меня уже готово, есть 4 видео, мне осталось только смонтировать и отправить. Жди, до скорых встреч.